Арераму, арераму, ламораму, арераму, арераму, Волон. Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama. Рамурамова, Рамурамова, Рамурамова, Рамурамова, Рамурамова, Хари Рама, Хари на Кришна, Hare Харе, Харе Рама, Харе Рама, Hare Рама, Hare Харе, Hare Кришна, Арибон. Арибон. Арибон. Dasmai Sri девять Сри Гураби Нама Гураби Гаура Чандра Айарадика Яя Истадали Кришна Я Кришна Бхакта Я Тад Бхакта Айа Боло Хари Кришна Хари Кришна. Krishna, Хари Hare Hare, Hare. Кришна Хари Кришна Кришна Кришна Хари Uh, Hare Krishna Gurudev, uh, Krishna Kamini, uh, she cannot translate today, so uh, I can translate uh, maybe Ishwarapuri Prabhu, if he can translate. I am offering my unlimited awareness to my spiritual master, Nitalila Bravishnam Vishnu Bhada Shodhara Sada Sri, Sri Sri Bhakti Sri Rup, Siddhanti Goswami Maharaj. After same awareness to my Sikhyagurudev, Maharaj Al Vaishnava and Al Hanuman Jayanti Leaning, today is the appearing day of Sri Hanuman and third is the today, He the Krishna Basantiras, you know Krishna today, He brings Vasanthi And today also, Srila Prabhupada, one disciple, today also, this is the appearing day of Srila, one disciple of Bhakti Siddhanta, uh, Saraswati Goswami Prabhupada. This way, Today is the very, very auspicious place is the today. Okay. And today is the, the telling this is the Basantiras. What is this Bhasantiras? You know, they are telling there are four kinds of Ras. One Ras is the Nithiras. Nitiras meaning every day. Krishna is performing Ras Lila in Brindavana. Second Ras is the Saradhya Ras. Saradhya Ras meaning is the Krishna is the performing. Сарад-пур-ни-ма, who is Rāsri-lāk, this is the all kind of gopi, they are you know, collected, they are, who is doing sadhana-sidha, doing sadhana-bhajana, previous life, some is the munnichari, munnichari meaning when Bhagavan Ram, he went to Tharest, and some Rissi, they are doing very great, severe austerity, you know. They are chanting this Gopal mantra, but they have not happening any result. But when Ram, go, oh they are Krishna and Ram is the same. When they are start to Ram, then this, this heart came like he's our beloved, you know. Is Ram is the beloved. But Ram telling no, I am with the Marjada Purushottam, So this incarnation only I can accept only Sita. I cannot accept any. Gopi, you know, so well, you are coming to dua for you. This all receive, you know, they are coming to Bhuma a Gopi, and some of the Shruti Jari. Shruti jari meaning is the some Vedas mantra, you know, Beda's mantra. They are also doing very great asherity, you know, and Krishna, please, well, what do you want? Hello, Oh Krishna, I want you are becoming our beloved. No, no, no, I can't give this thing, you know. I cannot give to see the mood of this Braji Gopi, I can ask another benediction. Saying, no, you are not any asking any another benediction, only one mood of gopi Gopi. Okay, you are the upper you, you can become a Gopi, I can accept them. this all kind of a Gopi and nitya Mityasiddha Gopi, who is the Lalitha, Visakhah, Champagalitha, you know this Sarathya Ras, all Gopi is the present there. So this is the Saradhya Ras. And one Ras is the Maharasht. What is this Maharas? Maharas is the when, when Krishna, you know, when this Radharani became man, all Braj Gopik some Salki Mood, you know, and they are left ras again when they are singing Gopig, again Krishna is the appearance there. After which Ras they are doing, this is the Maharas. Yeah. But fourth kind of ras is the Bastanti ras. This Bastanti ras is the among the all ras. This is the topmost ras is the Bastanti ras. Today is the this Krishna's Bastanti So today is the very very auspicious day. I can after explain what is this Bastanti Okay. Mm. Hare Krishna uh, uh, Ishwarapuria, переведёшь или я пере переведу? Понял хорошо. Прилично, дорогие друзья, в принципе, пожелостные поклоны. Гуру прежде всего предложил свои бесчисленные смиренные поклоны своему Дикшагуру, Умешну Пата, чтобы Таршатаршиши, Мад Бакти Ширукс, Канти Гу Саймахараджу, также свои поклоны Шиб Бакти Виданти Нараянигу, Саймахараджу, всей нашей Рупановы Бурварги и всем собравшимся вайшнавам, вайшнаве. И Курутев сказал, что мы очень удачливы, что мы встретились сегодня, чтобы послушать Харикатху. Сегодня очень благоприятный день, сегодня полнолуние, сегодня пурнима. И это особое пурнима, потому что сегодня Хануман Джаянти, во-первых. да, То есть это день явления Ханумана. Во-вторых, сегодня Кришна Васантираса, особый вид, особый вид танца раса, который танцует с Ши Кришна. Также сегодня день явления одного из учеников Бахстаната Сарасвати Такура и еще нескольких э, вайшнавов возвышенных. Поэтому сегодня очень, очень благоприятный день. И дальше Гурудев он, э, сказал, что э, существует четыре э, вида э, танцев расы. Да? Наша цель – попасть на танец расы. Ну, вот существует четыре вида танцев расы. И э, первый – это нити раса, то есть та, которая проходит каждый день. Кришна в своей духовной обители он каждый день совершает э, танец расу. Затем второй вид расы, это шарадзия расы, он проходит шарадзию пурниму, то есть осенью, и э, в нем участвуют все виды гопи, то есть муничари, чари и так далее, также вечные спутники Господа, его нити-ситха-парикары, его садма-ситха-парикары. И э, вот Курдев э, объяснил, что значит муничари гопи Это копии, которые э, э, в прошлом рождении были мудрецами э, в лесу Тандакарани, э, Риш, и они э, совершали очень сильные аскезы, повторяли Гопал-Мантру, но их практика не давала им того результата, который они хотели получить. И когда в их, э, к ним пришел господь Рамачандра, то сразу же они э, всем сердцем его полюбили. У них возникла Матхурия Раса в сердце, и они захотели его... Как, ну, отношения, как с, как с мужем. Но Рамачандра сказал, нет, вот в, этом, в этой своей форме, как Рамачандра, я не могу удовлетворить ваше желание, потому что я Мариадапарушот, да, то есть тот, кто следует всем правилам, предписаниям. И у меня тот, кто не нарушает своих обетов, и он говорит, что в этом воплощении у меня только одна жена, одна супруга Сита. Но я выполню ваше желание, когда в своей как бы форме, в своем воплощении, как Кришна. Поэтому э, вы можете родиться тогда как гопи, и я выполню ваше желание. И э, так и произошло. вот э, Мудрецы Дандакарани, они рождаются как гопи и приходят на танец ради Раса, э, на осенний танец, танец Раса. Также Шрути Чари э, – это гопи, которые, которыми стали Шрути, то есть э, Веды, олицетворенные да, Веды. Э, они знают, что Кришна благовано. И у них тоже возникает это чувство желания супружеских отношений с Кришной. Паракия Пхавы. И они молятся Кришне. Кришна, пожалуйста, мы хотим вот с тобой быть в таких отношениях. И Кришна сказал, нет, я не могу дать положение Гопи. Просите что простите что-то другое. Шути сказали, нет, только это мы хотим. И тогда Кришна сказал, хорошо, когда я приду являть свою Кришналилу, тогда вы сможете родиться из лона гопи и также поучаствовать вот в танце расы, испытать эту да, махуре пхау. Следующий танец расы – это Махараса. А, да, прошу прощения, то вот еще вот я сказал, что вот, то есть, смысл в том, что в шараде рас участвуют все виды гопи, Лолита, да, лалита, вишакха, и также вот шутичари, муничари, все, все, все виды гопи, садна, ситхани, ситха. Третий вид а, танцев расы это Махараса, то есть это танец расы, который а, с, произошел следующим образом. Помните, когда а, вот, Кришна танцевал с Гопи, тоже танец расы, да, и Шимать Радхарани, она увидела, что Кришна танцует не с ней одной. Она и ман, трансцендентный гнев, и ушла из танца раса И после того, как а, а, Кришна, уш, ну, Кришна ушел за ней, и а, танец расы остановился, вот, через некоторое время. Кришна вернулся да, к Гопи, и они стали танцевать новый танец Раса. Вот это называется Махараса. И четвертый вид танцев Раса это Басанти раса или танец расы, который э, танцует Кришна весной или сегодня, в эту пол в это в эту, в эту полнолуние. И Гурдев сказал, что это высший танец Раса. И дальше он объяснит более подробно, что это за Басанти раса. Хари Кришна Гурдев. I have translated. Yeah, this is the today is the this is among all ras, and this is the basantira is the topmost ras. You know, basantira. So today is the this is basantira. But is the some speciality of this basantira? No, but is the no? is the some speciality. So this basantira, like this is tharadi raas, maharas, there are all kind of gopis there. You know? But basantira is the. Only, you know, there are three kinds of gopi. One is the supakya, one is the pipakya, one is the tata, tata You know, three kinds of gopi. Some gopi is the side of Radharani, some side of Krishna, and some side of this is the Радха Кришна, which is the both. Yeah. like are five kinds of gopis. but but this весь расширила, only that gopis the present, they are only with the side of Srimati Radharani, yeah, only side of Radha. This is the one thing. Second thing is the when this Rama and the when Mahabru asking Kaha Raya Sadhara so he first he telling you can following this Varna Second he telling you can all karma is the upper to Krishna. Then telling you can lift all kinds of religion. Then he telling is the you are, you know, you are the associates of a sadhu, then telling Santarasa, Dasarasa, Sakharasa, Vatsala and Madhuras. You know, one step by step, Mahaprabhu explained step by step. But when he telling, you know, this is the Raslila, you know, and when telling is the Gopiji pastime, you know. How Krishna they are doing love after affects and this is gopi. Then Mahaprabhu becomes so happy, you know, becomes so happy you oh your mouth, you know, like this, your mouth present like this nectar flowing in your mouth, nectar. Then he telling, if something the more, I want to listen some more. And Rairamanda telling this material world, no any person, the mood of gopi, you know. Listening some highest mood of these gopis, you know why only Jeev he can one day the mood of these gopis, you know after know anything aim and object of this Jeeva he cannot gut, that meaning you are not an ordinary person. I think you are super impersonal Godhead, you know. So asking this question, then he asking, then he explained, the explain this is the Saradhyaras, he the explain yeah Saradhyaras. Ятарадхаприyam, пундамприyam татха, sarva-gopaisu-sevvayka-visunur-ratyanta-vallava. He's telling, among the all Gopi, you know, what they are doing, they are to Srimati Radha Rani. You know, they are to Srimati Radha Rani. So, when Krishna, he's doing Rasrila, then what's happening? You know, when Radha is doing Iman, then Krishna, he takes to Ellen to brush He takes to Elon Radharani and this stringarbath with his own hand, he makes his garland and he offered to Radharani doing it, to decorate to Srimati Radharani. So when he explained this thing, Mahaprabhu becomes so happy, so happy, so happy. Yes, this is a, this slogan. is the explain Anaya Radhita Nunam Bhagavan Harishwara. Meaning in there are so many kind of a gopi.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 Krishna is the, you not know, take the name of Srimati Radharani and weeping, weeping, you know, any kind of evidence without Radharani, Krishna is the, nothing, any evidence, then he is the Gita Govinda, he quoted one slope, this Gita Govinda, he quoted one slope, Kansari Rapi, Sansara, Vasana, Vradasinkala, Radha, Madhava, Hridaya, Tartya, Jabraja, Sundari, When they are raslila, is the going, you know. Raslila is the going, you know. Krishna even is the Atma Ram you know. Full desire But even he is the when Radharani when she left this Ra raslila, then Krishna is the weeping, sitting in the birds he asking and weeping and weeping weeping yeah this weeping even they are all God even are present they are but Radharani when the last then everything become empty you know so when he explained this slogan, without Radharani not possible Lila, then Mahaprabhu complete satisfied okay yeah. this is the this is the Radharani prem is right, no? established up most of them, of Srimati, так что это Басанти рас, happening, и Кришна, среди всех любовь, и Так что сегодня это происходит, и дальше Гуру uh, рассказывает о. About... Васантираса. раса, в чем ее особенность, да, почему она самая высшая раса, почему танец раса самые-самые возвышенные. А, Куда говорит, что вот в Шараде расе, в Махарасе участвуют а, все виды Гопи, да, но только в а, Вассанте расе участвуют избранные группы а, группа гопи, те, которые а, только те, которые на стороне Шиматирадхарани, потому что существуют разные виды гопи, Татаска, Випаста, а, Сухрит. Свапакша, Випакша, Сухрид, Гопи, то есть некоторые на стороне Кришны, некоторые на стороне Пашимати некоторые одинаково относятся Кришны к Радхарани, и существует также 5-5 видов Гопи поэтому да, и самые близкие при нармасахи Так вот, на весеннем танцерасе, который сегодня происходит, участвуют только самые-самые близкие э, э, Гопи на стороне Шимати Радхарани. И... Э, Дальше Гурдев еще одну очень важную особенность подчеркивает которую э, описывает, э, описывается в рай, Рамананд Самбайте. Помните, когда Шеччитание Махапрабу он встречается с рай Раманандом э, на берегу реки Гадавари, то Махапрабу спрашивает у рай Рамананда: О, рай, Раманан, скажи, пожалуйста, в чем саде, в чем садана? Да? Какова цель нашей жизни? Какой процесс, чтобы достичь эту цель? И Рай тут постепенно начинает рассказывать. Он говорит, что самым главным в жизни – это следовать своему предназначению, следовать принципам Варнаши Мадхарами. А Махапрабху говорит, нет, есть что-то более высокое еще. И тогда он говорит, ну, тогда надо вообще всю свою деятельность посвящать Кришне. Махапрабху говорит, это внешнее, что еще? Тогда Райерман говорит, цитируешь шлоку «Сарвадарам притяджам, мамы камшарнам ранджак», в Кришна говорит, что «оставь все виды религии. В Бхагавадгите Аржуни говорит «оставь все виды религии и просто предайся мне». И э, Махапрабху говорит «нет, это внешне, еще выше». Тогда Рай начинает описывать «даси расу», да, уже сокровенные отношения с Кришной, «даси расу», затем «сакки расу», затем «вацали расу», затем «матхури расу». И в конце концов вот он переходит к описанию Лил гопе и uh, тогда Махапрабу он очень, очень внимательно начинает слушать его, переполняет трансцендентный экстаз. И он говорит: Рай, Рамананду: О, из твоих из твоих уст исходит uh, нектар. Uh, Что-то есть еще выше? Тогда Рай, Рамананда после этого вопроса понимает, что Махапрабу это Верховный Господь. Он, он говорит, что никто, никто из uh, людей uh, не может спрашивать, uh, как бы не знает о существовании более сокровенных отношений с Господом. И uh, тогда. Рай-Рамана начинает описывать именно Шарадия расу, да, вот, которая проходит сегодня. И он говорит, что э, именно в Шарадия расу Кришна, э, то есть, вот, прошу прощения, в Ассанте расу, расу, которая с ним проходит, и, что именно э, в вот, Ассанте расу Кришна показывает всем э, возвышенное положение Шаматирадхарани. Потому что именно э, вот на, этой, там, на этом танце Кришна, Шимати Радхарани уходит из танца раз, да, все, все это видят. И а, Кришна уходит искать ее, и а, весь танец раз он останавливается. То есть а, Кришна ходит в разлуке, спрашивает у деревьев: а, у, у Лиан, а, не видели ли они, Шимати Радхарани, он а, а, даже и Гурдев а, цитирует Шлоку, а, а, а, ради Танринам, который говорится, что Кришна забрал именно Шаматирдхарань, именно ее, таким образом установив, что она занимает превосходящее положение среди всех гоби. И э, э, Шлока из Гитавковинды тоже об этом говорится, э, утверждая, что Шаматирдхарань – самая лучшая среди всех гоби. Несмотря на то, что Кришна Атмарам, Абтакам, да, все его желания выполнены, и он полностью удовлетворен сам себе. Он вот, на Васантираса показывает, что он полностью, полностью подчинен любимой матери Харани, полностью зависит от нее и страдает, когда ее нет рядом. Он говорит, что Кришна говорит, что без Радхи нет смысла даже во всех остальных копиях вместе взятых. Поэтому Гурдев говорит, Васантираса ⁇ это танец Раса, на котором Кришна всем показывает, да, всему мирозданию, что возвышенное положение... Andre uh, and also telling Kansari Rapi Sansara Basana Bhada Santra meaning what is the all This is the, the, the, the pastime, Top most pastime you know? Very good singing. They are, you know, very good playing their music. Nice music, you know. They are the Krishna. Very become happy and with this devotees. where are the dancing, singing, and they are you know music going. Is they are you know this is this is the Ras So They're telling Krishna's you know who is the completely satisfied to Krishna. You know, Bra plus and among the all Braj Srimati Radharani, the completely satisfied. So this slok is the telling Radharani, Krishna's completely sense, completely, only satisfied to Srimadhi Radharani. You know, when this Basanti Ras is the going, even all gopis there, you know, all gopis the present there. But Krishna what he did the you know, between of this Rasila, Krishna he take to Srimati Radharani Raslila. He take this own lap you know table left and he left this rasrila and take only alone srimati radharani yeah take the alone this srimati radharani yeah this meaning is the they are telling even the all devotees they are satisfied to krishna but who is the complete satisfied to krishna The complete satisfied to srimati radharani so see, the vasanti rasrila krishna is the established among the all gopis, Radharani love is the top love at Radharani, Krishna is the established this thing the Raslila. So today is the this Raslila. So Krishna took Radharani on his lap, on his hands, on Vasanti Rasa. Yes. yes. Окей. Okay. Uh, и Гурдев uh, говорит, что вот uh, шлока, вот, который начинает с слов «кансари», он говорит, что uh, вот что такое раса. Uh, раса это uh, танец раса, да, это среди uh, всех видов лил Кришны, uh, самая возвышенная лила, которая наполнена различными оттенками переживаний, очень глубоких переживаний, и она сопровождается внешним танцем, музыкой, когда Кришна танцует именно в склопе, uh, в отношении с и э, вот такие отношения удовлетворяют э, Кришну больше всего. И среди всех гопи э, самое высшее удовлетворение или радость от этих встреч э, Кришна получает только со Шимати Радхарани. Вот. И все гопи вместе взятые не могут заменить ее. И поэтому на э, -расе, да, вот на этом Танцарасе, Кришна, он на своих руках, э, он забирает э, Шиматирадхарани э, с Танцараса, всем показывая, что... Uh, она самая лучшая среди всех. Хари Кришна Гурде, Окей. And today is the, you know, our India. This is the of -bha yeah. You know, this is the. So our Госвами, you know, Госвами, this Бхед he telling high One is the Jnani Bhakta, second is the Sudha Bhakta, third is the Premi Bhakta, fourth is the Premathur Bhakta, fifth is the Premapara and fifth is the Premathur. So there are five kinds of devotees of Krishna, yeah? five kinds of devotee. But Hanuman, who is the, you know, which kind of devotee? Telling Hanuman is the Premi Bhakta, you know, he is the Premi Bhakta, is the Hanuman. So our India, you know, they are telling one slogan, they, tell, tell, they are singing one song, they are telling, duniya chale na sri rām ke vina, rām ji chale na hanuman vina, lanka jalena sri hanuman Ram bhakti The Milena Ram Sri Ram Kevina, you know, there or in India they're singing one song. That meaning is the Anuman, this is the how he is the nearest, dearest of Sri Aghavan Ram. You know. So this name is the Hanuman, but who is the Hanuman? You know, Hanuman, who is the Hanuman? Anuman is the himself a Shiva, you know, Sankar. So is telling when you no. Know, I this body of Sankar, I cannot do service of Prabhu Ram. Then the Sankar changed to this form, He became Hanuman and he came in and he doing so much service of Ram, you know. he doing so much service of our Lord Ram. So Hanuman is the Premi Bhakta. But why his name is the became Hanuman? You know, why he became Hanuman? Telling when he took birth, you no? Know? His mother's name is Anjana, so when he took birth, you know, he's very strong, very powerful. This time when he took birth, then he saw, becomes so much, so much hungry, you know, Vanuana is so much hungry, when he's so much hungry, then he thinking, what can I eat? Then it's that time with the sun rising, you know, sun Then when he start to sun, he thinking maybe he's the one, mango. you know, very good proof. So Hanuman became so hungry, See, thinking now, oh, this is very good food, like the sun now rise. Then he fly the sky, you know, sky fly, and he told to swallow to this, this, this sun, you know, he swallowed to this sun, when he swallowed this sun, then what happening? Then completely, you know, become dark, night. Then all demigod, you know, all demigod go to Indra, oh, you can, love, sir, you know, Hanuman is the, You know, Hanuman is the solo the sun. Now everywhere becomes dark. Then what happening in dark Hanuman solo? This is the, you know, this is the solo, this is the sun. Then what happening? That I mean Indra, he this weapon, is the Bhajra, thunderbolt, is the you know, she is the put this thunderbolt to Hanuman. And when this thunderbolt goes, and it, you know, this mouth, you know, this mouth, Hanuman mouth, he can sa not natural mouth, you know, this mouth like this is. You know, some, some another likes mouth like this. That's meaning he throw when thunderbolt, his thunderbolt touched his mouth, then Hanuman became painted. But if Hanuman became painted, then who is the father of Hanuman? He is the Pabanu Kumar. Meaning wind, you know. Wind is this father. When this father he saw Indra, you know, put this this weapon, my son became, you know, this is the unconsciousness you know unconsciousness then the wind came and stopped this wind and when wind is stopped then what happening whole world became shaking you know without wind we cannot keep our life you know then all demigods go to brahma oh brahma he can save this world now wind is the stuff now then everybody all demigods came to Hanuman and this other pray and again Brahma he gave to mercy and again Hanuman victim came to light. That meaning Anuman Hwen Anuman is the all demigod, he gave benediction, what gave benediction, Brahma he gave benediction, you know, my brahmastra, weapon of a brahmastra, very powerful, like this atom bow, you know. This not working if Hanuman somebody throws this, this weapon he cannot you know, affect to Hanuman. Then Indra, he gave benediction. Namai Bajra, Thunderbolt is very powerful, but he cannot affect to Hanuman. So all demigod gave to benediction to Hanuman. He became very powerful, any kind of weapon that worked to Hanuman. So today is Hanuman birthday. So when he went to birth at that time, how much powerful Hanuman. Дальше Гурдев говорит, что сегодня также день явления хуномана или ханаман джаянти, и Санута Нагасвами в Прихад Бхагаватамрите он описывает пять видов преданных – дьяни бакта, шутка бакта, преми бакта, према -т, према -т, према -бакта и, и прематур -бакта. и Хуноман является преми бактой. И, есть песня, которую Курдер спел, «Дунья, «Дунья чален», в котором говорится, что Хануман – он самый дорогой слуга Господа Рамачандры. И э, э, кто же такой Хануман? да, Это сам Господь Шива, э, который э, Шанкар он увидел, что он вот в своей форме, такой форме Шанкары, он не может служить Господу Рамачандре. И поэтому он э, решил принять другую форму. Он приходит как Хануман, чтобы ну, очень близко служить Господу Рамачандри участвовать в Дальше Гурдеп рассказывает историю рождения Ханумана. Его маму звали Анжана. И когда Хануман родился, он родился очень-очень сильным. И у него также было очень сильное чувство голода. И он посмотрел на небо, увидел, что в небе солнце. И он подумал, О, какой вкусный фрукт. Наверное, очень Необычный фрукт, он очень вкусный и полезный. И поэтому он взял и поглотил солнце, насколько он был могуществен. И тогда все как бы погрузилось во тьму. И полубоги пришли к Господу Браме сказали, надо что-то делать. Вот. И к Индре пришли, да, сказали, что делать. И Индра взял тогда свои молнии, он выстрелил в Ханумана, попал ему в лицо. И Хануман упал без сознания. И вот с этим связано имя, имя Ханумана. И э, отец Хонумана, Павана Кумар, э, он э, отвечает за воздушные потоки во всем мироздании. И он просто взял тогда э, и остановил все эти воздушные потоки. И тогда вся вселенная начала задыхаться. Полубоги обратились к Господу Браме, чтобы тот решил как-то этот вопрос. И Господь э, Брама, он тогда поговорив, поговорил с Паваном Кумаром и уговорил его, чтобы тот не злился, вот и а, а, Хануман пришел в чувство, и все полубоги пришли и благословили его а, Господь Брама. Он сказал, что есть а, мощное оружие Брахмастра, а, ты не будешь, а, оно тебя не может повергнуть. А Господь Индра сказал, ты также твое тело не сможет поразить и Ваджа, то есть это оружие Индры, молния, он, а, ну, которая у него и самая сильная. Поэтому Гурдев закончил, что насколько личность Ханумана, насколько она могущественна, собой силу. Харе Кришна, Гурдев. So, so today is the Hanuman today telling, you know, Hanuman many many ways he service, you know, he's the, he the completely following meaning he But when you are ma staying brahmachary jabble, when do marriage, then what happening? Then your half love affection you give your wife. But when little children, then what have happened? Some who is the something your love affection, then you give to your children. Then what can you give to Krishna? What gave to All energy. So Gurudev telling, then Bhagavan Ram, he killed to Raban, so when he returned to Ajodhya, yeah, Ajodhya, then he everybody telling, oh Sugri, now you can return to your country, look your kingdom. Telling, oh Vivishan, you can return to your country, you can look your Lanka, yeah, and telling Guhak Chandal, Guhak, you can return your country, you can look your, you can look your Your kingdom, but he cannot left Hanuman. Why? He have no any kingdom. He have no wife. He have no any children. You know, he have nothing. You know, he have nothing. So Bhagavan Ram he came to Hanuman. Why? He coming to only service to Lord. You know, Lord Ram. He Lord Ram. Guru telling. So he did not send to Hanuman. Send always Hanuman staying with Bhagavan Ram. Always he is doing service. So in always, always he's he just doing service, service to Ram. One day, Ram one day Lakman, Bharata Satrugunana Sita, then he becomes some jealousy. Oh, this monkey, you know, this monkey whole day, this monkey doing service. You have not got any chance doing service to the blood. You know, if Ram going somewhere, you keep the shoulder, you know, Ram shoulder, And he goes the sky. And he once sent some message. Hey, Hanuman is the flyway and God give the message. And when Bhagwan Ram sleeping, Hanuman is the message. Still Lotus of you know. All seva Hanuman doing all kind of seva and always Hanuman, Hanuman, Hanuman. Then they are four persons thinking, you know, this monkey only doing service of Bhagwan Ram. You know, he did not give to any chance to us. You know, doing service. They are doing one meeting. This meeting, below, well, oh, below they are telling oh mother sita. You can do you know, inside all kind of service, you can do. And outside of all service, your three brothers, Lakmana, Bharata Saturguna, he can do all service. This monkey now you can kick out this room, you know. Telling oh monkey, Hanuman, come here. Well what? Well, you can go out of this room. Inside all service doing Sita. And outside all service, you are three brothers. He can do three brothers, all kind of seva doing three brothers. Then Hanuman telling, Oh Prabhu, oh my God, you know, without service, one second I cannot, you know, stay without service of a Ram. My Ram is the my life and soul is the Ram. How possible without service I can stay. But you can give any any kind of service, you know. Any kind of service, I am always giving this service, you know, I can become happy. Then they are thinking what kind of service you can give to them, You know, they are telling, you know, uh, what telling your language, you know, look me. Can look me. River. Ah, you know, winning, you know, that our India, when somebody there don't like this, you know, don't like this. You know, our India, you know, when coming there don't like this. There know when coming this is this thing when you are becoming tired. You know? But Lord, he, anytime Kim cannot is tired, always the praise, the Lord. So telling, you know, you can give such a seva, no need to Prabhu Ram doing this service. Then he keeps out of this room. Then Hanuman, what happened? He go out of this room, you know, look here. Always he doing like this, you know, doing like this. Then when looked like this, but one quality of Lord. He is the bhakta Bacchal. he the completely controlled love and affection of this devotee yeah? Always is the control love and affection. Then what happening whole day, Ram is the unique, you know, like this, you know, look with me, whole day the poor, what happening, why, you know, why is the always Ram doing like this, why, then they are calling some, you know, calling to some, you Um, Bhagavadya calling some doctor, then looking, no any, you know, no any DG. Then the doctor telling where the Hanman. Well, he kicked room of house of room. Well, where is the but out of room? Well, what he you doing? Well, you know, he's doing always doing like this, you know. Well, Hanman, why doing like this? Well, you are kicked me out, out of house without the service. I cannot stay. I don't know when Prabhupada's coming this, you know, who in coming. So I am before he doing this, you know. О, Рам, полностью Хануман, то и О, сделать, это все Хануман, Хануман без Рам, Рам. И дальше uh, Гуру рассказывает, что Хануман uh, он uh, Различными-различными способами служит Господь Рамачандре. И, во-первых, он хранит полную брахмачарию, то есть у него нет ни семьи, ни жены, ни детей. И крутев говорит, цитирует своего гуру, который говорил, что вот если человек он вступает в семейную жизнь, то половину своей энергии, половину своего внимания он отдает жене. Вот. Затем, если появляются дети, то оставшуюся часть внимания он дает детям. А что он дает своему праву, да, своему объекту поклонения, то есть Кришне, у него совсем не остается на это времени и сил. А Хануман он всего себя отдает Господу, поэтому он не вступает в семейную жизнь. И когда Господь Рамачандра, он победил демона Равану да, и вернулся к себе в Айотхю, то он сказал, говорил всем своим слугам, чтобы они возвращались по домам, да, тех, кто воевал на стороне Рамы. И он сказал Бибишину, возвращайся на Ланку. Он сказал Куке тоже возвращайся в свое королевство. И так вот он всех отправлял по своим домам. Но когда он сказал Хануману, что ты должен, должен отправиться домой, Хануман сказал, у меня нет дома, у меня нет семьи, а все, что у меня есть, это только твое служение. И тогда господь Рамачандра, он оставил его у себя. И Ханаман, он... Поэтому непрерывно все время служит господу Рамачандре непосредственно. И однажды однажды произошла следующая история. Однажды Лакшман, Барат, трудно они немножко преревновали, что Хануман все, все служение делает и им ничего не остается. И Хануман служит день и ночь. И они тогда сказали тогда Ситы обсудились. Говорит, вот, Сита Дэвид, ты будешь служить внутри Господу Рамачандре, а мы будем служить снаружи, да, снаружи дома. И таким образом мы разделим служение, а ну, вот сами будем выполнять, без Хунумана. И позвали Хунаману, говорит: Хунуман, мы вот так решили, поэтому уходи. А Ханан говорит: Ну, я не могу оставить, потому что служение Господу Рамачандре это вообще вся моя жизнь. У меня просто нет ничего другого. Нету. А хоть какое-нибудь служение мне дай, дайте. Они тогда сказали, ну ладно, хорошо, вот тебе будет служение важное, когда господь Рамачандра будет зевать ты и щелкать. Ну, они знают, что господь Рамачандра он, а, не, никогда не устает, а, поэтому никогда не зевает. Вот, поэтому они думают, ну, как бы так перехитрить хотели Ханумана. А, и тот говорит, хорошо, Вот Хануман согласился и ушел. И а, в какой-то момент господь Рамачандра а, начинает, он же Бактавацали, он тот, кто безгранично любит своих преданных. Он начинает зевать, непрерывно зевает, и никто не может понять, что же происходит. Они зовут доктора. Доктор приходит, смотрит, все в порядке. А тогда они поняли, что, наверное, это связано с хануманом. И а, они нашли ханумана, а, смотрит, тот сидит и щелкает непрерывно. Потому что, как и Курдев говорит, традиция есть в Индии, когда человек зевает, то он щелкает вот так пальцами. И... А, а, то э, они спрашивают хунамана, зачем ты щелкаешь? Он говорит, ну, вы же дали мне служение. Когда господь э, Рамачандра зевает, то я должен щелкать пальцами. И, э, но я снаружи нахожусь дома. Э, вы же мне сказали снаружи быть. Я не знаю, куда звать. Поэтому я решил непрерывно день и ночь щелкать. Вот. И господь Рамачандра поэтому начинает зевать. Тогда, они, тогда э, все это как бы раскрылось. И господь Рамачандра сказал, нет, вы верните хунаману все его положение, все его служение. И Хануман uh, uh, таким образом он непрерывно находится рядом с Господом Прамачандре и непрерывно слушает его. Ари Кришна Гурде, ОК? telling so many stories, you know about Hanuman. When Sita, you know he from to Ajodhya, you know. Very difficult to somebody cross this ocean. Where I am stay, you know. If where I am stay, you know. They can look me very difficult. I think not possible. I can return to Ajodhya. Yeah? I cannot return to Ajodhya. But only you are such a person who is the flying in the sky, you know, and come to Lanka and you are searching to me, you know. Only for you one I am. Return to Ajodhya. So I am so much happy to you, know. So I am, want to give you Nabalakya There are one, a necklace, you know, necklace, very expensive necklace. Where is the very gold and jewels? You know, very very expensive jewel you know, this necklace. I want want to give this necklace. So when Mata Shita, she gave the necklace, then Hanuman take, you know, there. One one, they are Moti, you know, one one are telling you a Moti he take and this, this teeth is the broken and looking and the throwing. And, take, and broken this teeth and looking and the throwing. Then Mother Sita becomes so much, you know, much angry. Like we are monkey, you know. How do you understand what is the taste of this? Is the uh ginger, you know? What is the, you know, and this is are monkey. They don't know the taste of the ginger taste. You know, so so he was like he doing negative, and gave us such a expensive you know necklace. You but he throwing you know you are broken and throwing why? Then Hanuman telling you know I looking if somehow are not any no any part, no any uh, chinna spot up. This is the any the print of the name of Ram and Sita. I cannot accept this thing, you know. I saw, you know, this necklace. No, my name upon my Sita and Ram's no name is there. So I am broken my teeth and throwing. Then Sita telling, "Oh, you are so much proud, you know. If somebody has no name, Sita and Ram, you are not accept. If you know happening like this, your body, you know, your heart, your body, there are any." Symptom of Sita Ram. So why you keep this body? You can throw this your body, You know. Then Hanuman tells, oh, you can sir. Well, you saying, you know, this chest. You can look me. Then their chest is broken. You know, this chest is broken. Then it's broken. Then Sita saw this heart sitting Sita and Ram. You know, this heart is sitting the Sita and Ram. Then Mother Sita becomes so happy. Oh, I am accepted. You know, you are a devotee of Sri Ram, you know, a devotee of Sri Ram. Always Sita Ram, he keeps this heart, always he's singing, Raghupati Raghava, Raja Ram, Tita Pavela, jai, Jai Sita Ram jai, Jai Sita, jai, Sita jai, Jai Sita jai, Sita jai, Jai So always he's chanting, а, и дальше Грудев рассказывает, как однажды Хануман, как Сита от Ханумана подарила свое украшение. Она сказала: о, Хануман, если бы ты не пришел на Ланку, ты, то я бы, наверное, не смогла вернуться обратно в Айодхью. Вот ты очень помог мне, ты, ты, по сути спас меня, принес из Ланки в Айотхю. И поэтому я хочу отблагодарить тебя." И хочу подарить тебе свое драгоценное украшение. Это было очень красивое, дорогое э, жемчужное украшение, состоящее из, ну, из жемчуга, из других драгоценных камней, из золота. И э, Хануман тогда принял этот подарок и потом начал раскусывать каждый камешек, каждую жемчужинку. Он начал раскусывать, рассматривать и выбрасывать. Тогда Сита увидела это, она спросила, что ты делаешь, обезьяна, что ты делаешь? Ты это же не Ибери, зачем, зачем ты крысешь э, э, жерели и выбрасываешь его? Тогда, потом он ответил, он сказал, что э, я не могу ничего принять э, того, где нету хотя бы частички э, э, э, Ситы и э, Господа Рамы. Э, и поэтому я ищу, вот, ну, и пытаюсь в этих жемчужинках найти хотя бы... Э, надпись имени Господа Рамачандры, и ну, надпись Сита Рам, и не нахожу. Тогда Сита говорит, ты, похоже, очень горд. Неужели у тебя внутри всегда присутствует Сита Рам? И тогда Хунаман сказал, да. И он взял и он взял и разорвал свою грудь. И Сита Деви увидела, что у него внутри находится имена Сита и Рамы таким образом она сказала, что ты очень дорогой, дорогой слуга Господа Рамачандри, да, ты как редкий, редкий, очень редкий преданный, и поэтому Хануман он и как бы все время служит Господу Рамачандри, и он постоянно погружен в мысли о нем, и постоянно он напивает песню вот это вот, пати, патита павана, сита, рам». таким образом постоянно помнит о своем правде. Krishna, yes, so one day, you know, one day, Mother Sita, you know, he's doing Sringar, he doing decorate this body, you know, any Sringar Bhavan, Sringar house. But Hanuman always thinking Sita is my mother, you know, she is my mother. So one day Hanuman he entered this, you know, the Singhar Bhavan where doing decorate, then he you know, looking like this, you know. Looking Mother Sita again to again looking Sita. like this like this. <laughs> Then uh, Mother Sita thing telling what are looking. Hello, mother. I saw here put here some, you know, this is the red spot. Gonna look here, you know. Or India she the, uh, the marriage lady always put Sindhur here, put Sindh always. Then mother, why put the Sundar? Their Sindur, red symbol oh they are ladies you know india ladies they are thinking my husband i'm picking long life you know. long life her husband he have no any kind of a disease you know he always staying okay and this glowing going whole world he going this is glory so the ladies you know for this husband for for goodness of our husband they are put this thing oh this thing will okay Then Mother Sita, when he the when he's doing Sringar after decoration, when he returned, he left this house. Then Hanuman he entered this house, you know. Take this all kum kum, this red color, you know, whole body is the massage, you know, whole body is you know, the massage. He put this whole body mass and he, there is the you know, going assembly of Ram, where the Ram, Lakman, Sita. Lak like Bharata Saturguna and whole Ajogya. You know, population of all people. They are sitting, going, meeting. Then Hanuman he go there. When he go there, then he stop, whole body, the red, red, red color. Then everybody laughing. Ha, ha ha ha. Everybody laughing. look this monkey, you know. Look this monkey, Then Ram asking Gohanman, why your whole body smells this red color, Prabhu, I think mother, he only one, you know, one, only one, you know, one drops, put this head and uh, this is the head. I saw only one line, one put one bindu at the gather. So telling this is the ladies for this Hajjant, you know, long life, exploring going everywhere, he not make disease. So if little thing and he is the husband, Sita husband, you, Prabhu is the you. If you are become long life, glory everywhere. Well, my master also you. So I hold body. I smash this Sindhu, My husband, my Prabhu God, he becomes stingy, life, happiness, life. This is glory going whole world, going this is glory. You know, he never he become die. So I am put this. Then Ramchandra becomes so happy, you know, so happy. So Hanuman hard is doing everything. How Lord Ram became okay? All activities, the how Ram is staying okay. И дальше, дальше Курдев рассказывает о том, как однажды Сита, мать она наносила Шинкар украшала, украшалась, украшала свое тело. И акономан не относится как к матери, вот и он рядом находится, смотрит, что она делает, вот и она наносит, она бинду точку ставит вот здесь в Индии, да, крас, красной, красной краской и а, вот такой пробор, да, также красной краской окрашивает и акономан спрашивает, а о матери, что ты делаешь? Она говорит, это вот, такая традиция, это благочестивая жена, она наносит такие украшения, это да, красная краска потому что для того, чтобы муж обрел удачу, чтобы он жил долго, и чтобы обрел славу, удачу, какую-то поддержку, помощь. И поэтому я это делаю для служения Господу Ромачандре. И Сита, сказав, это ушла. Тогда Хануман взял и все тело, все тело, все тело обмазал этой красной краской. Вот, и пришел на собрание. На собрании там господь Рамачандра, э, все, там, э, все, все его братья, все министры, э, вот, и э, Сита Деви. И все сразу видели Ханумана в краске, и все э, громко засмеялись. Тогда э, Рамачандра, он антарьянин, да, как сердце душа, в сердце каждого живого существа. Он знает, что случилось, но тем не менее он спросил Ханумана, что с тобой стряслось. Хануман сказал, э, о мой господин. Э, я узнал от матери Ситы, что вот очень благоприятно ставить точку на лоб и синдур пробор окрашивать красной альтой, чтобы, вот, чтобы ты долго жил. Поэтому я подумал, что ты мой господин, и все, что у меня есть, и поэтому я все тело вымазал этой краской, потому что я хочу, чтобы не только в этой жизни, а вообще жизнь за жизнь тебе способствовала долголетие, удача и слава. Поэтому Курдев сказал, что вот все, что Ханаман делает, Господь Рамачандра, ему очень понравился этот ответ, да, и это настроение. И Курдев сказал, что вот все, что Ханаман делает, это все, чтобы максимально порадовать, послужить Господу Рамачандре. Харе Кришна, Гурдев. Okay. So, I think this So you can tell to all devotees, you know. So somebody asking Prabhupada, oh Prabhupada, why this life coming when we follow them spiritual life? Why coming so many difficulty in this life? Why? Somebody asking to oh, still Prabhupada. And then Prabhupada, he, he gave answer Prabhupada, you know, this kind of a parish test meaning, then he gave example like this. When some student study, he coming paper. You know, exam coming. Well, why, why this exam coming? So he want this student class one to two, two, two two, three, three to four. He want you know, he want take the. He got good education and good life and good. So, so this thing coming. This student, this paper. You know, like this one devotee doing sadhana version Why there are coming so many difficulty? So Lord telling, you know, one day I do this test of this jiva. One day I want to take to Goloka Vrindavan. And he understands this material is the not per staying, This material is the Dukhalayam asaswatam duk house of sarnas this world, you know, this world. So this is the so He one teach to this jiva. If not so. Oh, so you know Madh Kunti Madhar, when Krishna telling you accident any vendican, what oh, give me saranes, give me, you know, bipati, meaning you know, abstracle givai. Well, well, when coming some abstracle, then somebody doing bhajan to you. When coming so many apulen, so much nale, so much proud, then he cannot do bhajan. So necessary, you are everybody doing more more bhajan. Yeah. The next life, you know, necessary come this material world. This life you try to go to back to Godhead, you know, back to Godhead. So everybody chanting more and more harinam. You no. Know? You are chanting more and more harinam, allowing the spiritual life very nicely. And put your kanti mala in the neck. And every day put distillag. And every day chanting some peaks around Harinam. Yeah и дальше uh, uh, крутев говорит что ну uh, я знаю что сейчас в россии там сложная ситуация что идет это, это что водилось с Украиной. И э, по этому поводу э, это очень беспокоит вообще все население, вопряжение держит. И э, Курдев говорит, однажды э, про по про Аксанстра спрашивали, почему? Почему? Э, вот если человек он уже идет к Богу, по идее, должно становиться легко, все должно как бы страдание там уходить. А вот мы видим, что э, приходит э, очень много всяких проблем, препятствий. Тогда Пропопада сказал, что это нормальное явление, потому что вот, так же, как студент вот, или ученик, он учится в школе, и для того, чтобы перейти в следующий класс, там с первого, второй, в третий, четвертый и так далее, он должен сдать экзамен. И а, также Господь, он а, а, да, предлагает преданному сдать экзамен. И а, Господь таким образом показывает, что этот мир он Дубхалая и Ашашва там он. он Является обителью страданий, и он временный, поэтому не нужно привязываться к нему, не нужно здесь оставаться слишком долго, нужно как можно быстрее вернуться в свой настоящий дом, в духовный обитель. И Кунти Деви, она вообще просит у Кришны, Кришна спросил ее однажды, проси благословения. И Кунти сказала, пожалуйста, даруй мне страданий, даруй мне препятствий. И Кришна сказал тогда, ну а почему все же просят наоборот, слава, богатство и так далее. Кунти сказал, нет. Потому что когда э, приходят препятствия, когда приходят страдания, то ты постоянно спасаешь нас, ты всегда с нами. Поэтому мне гораздо легче э, да, памятовать тебе, предаваться тебе в сложных ситуациях, чем в ситуациях, когда у меня много славы, либо э, много э, богатств, расстояний. Поэтому, пожалуйста, Кришна, даруй мне препятствия, даруй мне страданий. И Грудев говорит. Э, Старайтесь, вот, в таких, когда приходят в такие ситуации нелегкие в жизни, беспокойство, и вот все готово вроде оторвать вас от духовной практики, не сдавайте. понимаете что это экзамен от Господа, и э, просто поставьте себе цель уже в этой жизни да, отправиться в духовный обитель. Не нужно рождаться снова в этом материальном мире. Поэтому старайтесь э, как можно больше увеличить да, свою духовную практику, как можно больше повторять свое имя, наносить да, канцемалы, э, наносить тилок, вот. и изучать Священное Писание, и вообще совершать баджан так, как совершали э, наши Госвами, тогда, э, тогда у вас э, все нормализуется и уже в этой жизни вы сможете отправиться в победитель э, Господа. Харе Кришна, Гуру Дев. Харе Кришна, Харе Кришна, вы знаете, что сегодня Hare Krishna? Yeah, yeah, Guru. Tomar tomorrow, tomorrow, I cannot give class. Why? Tomorrow is the, you know, I have some program, you know. I am some program. This Katha going. So, so I think next Saturday, Sunday, I try give class. Okay. Mm -hmm. And if there are any between any day, you have some holiday. If и дальше Гурдеев говорит, что вот завтра воскресенье, вот, но я, к сожалению, не смогу дать лекцию, потому что идет, у них будет, во-первых, домашняя программа, во-вторых, идет Багова-Кадха, вот, и поэтому Гурдееву просто физически не будет время завтра дать кадку для нас в Зуме. Поэтому Гурдеев говорит, я в следующую субботу или воскресенье постараюсь это сделать. И еще одна вещь, если у вас какой-то будет праздник, либо среди недели, вы захотите тоже послушать катху, то есть можете собраться, то тоже согласуйте день, и я могу среди недели попробовать выбрать время, тоже дать катху. И сейчас можно задать какой-то вопрос, если у кого-то есть, пожалуйста, включайте камеру, микрофон, и можно спросить в городе. Индумуки, ты тянешь руку, да? Давай, давай. Uh, Hare Krishna, Maharaj, um, You told about uh, significance of putting tilak, and uh, I noticed for last time I just I can put on my forehead, but I I do not realize significance of putting on whole body tilak. Like what is importance to put on full whole, whole body tilak? Forehead I can understand, but whole body. И, yeah, so uh, one slog this Hari bhakti bilas, you know, one slog this Hari bhakti bilas. This slog is the telling, you know, telling Lakmi, Saraswati, Durga, Sabitri, Hari bal, nitta tasyam bhavet deha, jasya padmaankita tanu slog, you know, this slog is the telling. Who is the food, the whole body this tila, you know, this tilak is the not ordinary clay. Not ordinary art. The still are coming from Dvaraka. Yeah. The stilla coming from Dwaraka coming. So when Krishna he becomes some sickness, no Narada one time he asks, Oh Prabhu, who is the among the all devotees, who is the your topmost devotee? You can tell to me, then Krishna tells him, Okay, when some coming some time I can tell to you who, who is the my topmost devotee. So one day. One day Krishna becomes, doing some pastime of a sickness. So he calling all doctor, you know, he put calling all doctor. Then doctor, he cannot find out any kind of disease. Then Narada telling Prabhu, who is the take your name, he crossed this material wall, he got happiness life. But you you have dgs, you know, you have some addicted, you have some disease. But what, what is the kind of this kind of, you know, you have dgs. Can, you can tell how you can become okay then Narada telling if my some devotee he gave food dust of me if i smash this body take shower of my body then i became make okay then telling oh Narada, you are my great devotee yeah you are my great devotee he can give you a foodhu i am your servant how possible i gave you a food dust. and telling here the so many devotee another devotee уддхав, сатви, ал, махиси, ну ал куинс, кан, кал, кан, Кришна our master, how can put that. Then you can go to hell, you know? Then he, when he returned, then telling he, he went everywhere. Балу, well, yes, well, anybody Ари well, well, went to Бриндаван. Бриндаван, They are the villager, you know. They you they are staying, you devotees Анек проблеме Канната с Кришна, so they collect this food dust, then give this food dust. Нар, take from to where, take from to Вриндаван, he take to Dwarka. and Кришна doing abhishek they are. So there one a pund, this name Гопи Тала, name Гопи meaning of Гопи food dust. This food dust only came from to there, you know? This kind of food dust not available anywhere. Only they are his dust. You know, they are only this food dust. So this devotee's food dust is a very very powerness. You know? devotee's food dust is a very very powerness. Even Brahma, he also telling, what telling, he telling that Bhuri Bhagya Mihaj Janmakim Atabiam. Когда Гокула пи Кадхам Мангри Раджавича Гдалим, one day I became the up. this is the Brajavasya house, up front of this house, when they enter this house, when they are robing this food, if I got this food dust up there, my life is successful. Why? They are Krishna's devotee. Удхав, when he came to Braj Uddhav, he Trina Gulma also Adhi, telling I become grass, I become creeper, I become they are any, you know, I become some medicine, you no know, medicine streavu hai, when this prajku be they are waking grass, you know, I am cut this food dust of this their brajavas, even Shiva and you know we can saw even Krishna, you can saw Krishna, he put Narayana you can sati You can serve Ram, Yap Tilak. Hanuman, our all demigods, you can serve, they are Tilak, you know. So Tilak scripture telling, without Tilak, you know, one student there came to class. Mahaprabhu keek to him this class. Well, you cannot sit in my class. We are maybe today cannot chant your Guru Mantra. Without Put Tilak, how you can come to here, return to your room, ask one panthilak, chant your Guru Mantra, then you can come to me, you know.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 Even Madharajasada put tilak to Krishna. We are a human being. Even Lord, he put this tilak. So tilag has so much glory. It's a scripture one slog telling. Without tilak, when what you are doing, what you got put, telling, put tilak you are following this bhakti, then you can got you know one crore, you know, million, million more than you got put when you put tilak and following this bhakti так ну я вопрос повторю Индумхи спросила что вот ну я осознаю осознаю а, смысл того что а, тилок вот, ну, я наношу на лоб это ну, как бы а, осознаю эффект от этого что это нужно делать но зачем наносить тилок на все части тела И Гурдев цитирую шлоку из хариба Хари-бхакти-виласов, который начинается со слов Лакшми-сарасвати-дурга. Uh, дурга meaning with the radha gita sita харива everybody present that body who is the food, this padma kita meaning who is the food, this Tilak, all demi and gaya ganga this everybody present this body. Вот, Гурдевский говорит, что э, в этой шлоке вот, перечисляются имена, и э, говорится, что э, все, все полубоги, они присутствуют, все хорошие качества, грубо говоря, все присутствуют в теле того, кто наносит э, на себя тилок. И э, э, э, сама по себе гопи-чантан, э, да, вот, э, глину, которую мы используем, она э, очень могущественна, потому что она пришла из два раки. Однажды Нарада Муни спросил у Кришны, «Кришна, скажи, кто твой самый самый возвышенный преданный? И Кришна сказал, «Хорошо, через некоторое время я тебе это продемонстрирую». И однажды Кришна заболел. Тогда Нарада пришел и говорит, «Кришна, как так? Ты в своем бхагаван, ты заболел, и как тебя лечить? Ты Скажи хоть, что можно делать в этой ситуации?» Тогда Кришна говорит, «Только пыль со стоп моих преданных может меня вылечить». Тогда Нарада Муни отправился к Удаве, направился к царицам Барики. К другим преданным, кого бы он ни встречал, он просил пыль, чтобы посыпать на голову, а пыль чтобы посыпать на голову Кришне. Но никто не давал. не говорит: Да ты что, Нара, Сразу мы сразу в ад отправимся. И мы вообще не такие уж и преданные на самом деле. Тогда Кришна пришел. Народ пришел, Кришна говорит: Ну, никто не дает пыль. Вот. И Кришна говорит: а был ли ты во Враджи? Народ говорит, нет, я не был во воврадже. Что там во Враджи? Они просто деревенские жители, они ничего не знают. Вот, Посуд, коров, себе занимается хозяйством. Кришна говорит: нет, отправляйся к ним, потому что это самые, самые дорогие преданные. Тогда Народа пришел врач и попросил у Гопи пыль с их стоп, чтобы вылечить Кришну. И Гопи сразу сказали сразу дали без промедления. Они натерли огромные, огромные объемы пыли. Народ сказал: Неужели вы не знаете, что вы отправитесь в ад? Они сказали: Нам все равно, нам все равно, лишь бы хотя бы на мгновение облегчить страдания нашего Кришны. И поэтому. Затем они принесли им огромное число пыли. Нарадовец собрал эту всю пыль и принес в Бараки во Вриндаван. Ой, из, из Вриндавана принес в Бараку. И там есть место, которое называется гопи-тила. Вот именно оттуда берут э, этот Гопичан, который мы наносим э, на, на, на свое тело в качестве тила. И Гурдев говорит, что сама пыль, она очень могущественна. Потому что мы знаем, что Господь Прама молится об этой, об этой пыли. Да? Он просит у Кришны благословения чтобы стать камнем у входа в дом в Раджаваси. Потому что в Раджаваси очистят камень, перед тем, как зайти в дом, они чистят стопы по камень. Таким образом, Брама хочет обрести эту пыль. Удова тоже, он молится о том, чтобы стать травинкой. Зачем? Чтобы обрести пыль со стоп в Раджагопе. Господь Шива также жаждет получить эту а, пыль. Затем тилок носят все. Сам Кришна носит, Господь Нарайна, Господь Рамачан, Дануман, все полубоги, у всех есть тилок. И однажды также Махапрабу, когда увидел, что один из его студентов, он пришел на занятие без тилок, то Махапрабу просто выгнал его. Он сказал, ты пришел без надо на, на, на занятие, и, наверное, ты свою гуру-мантру тоже не повторил, потому что Гурдев говорит, что чтобы повторять гая мантры гуру-мантру обязательно должен быть тилок. И вот когда это читание Багавати, эту историю описывают, то Бактсиданта Сарасвати пропада он дает обширный комментарий, он приводит огромное число шлок, доказывая того, что наносить тилок это просто обязательно, это очень благоприятно. Да? Мама да сама, она показывает пример, она всегда к наносит тилок. И а, также Гурдев еще одну шлоку процитировал, в которой говорится, что из а, тилока, а, если мы совершаем ангибакти, и при этом у нас на теле тилок, то мы в миллиарды раз получаем больше, а, а, больше сукрити, больше... А, быстрее двигаемся по пути бхакти, если мы совершаем ангибхакти без тилоков. Поэтому обязательно а, наносить на тело, на все, на все части тела тилок. Такой ответ был. А, с, а, ишварапури, тоже тянешь руку. Окей. Вот вопрос. Я. Грудев. Когда мы чантин мантра, чантин махамантра uh mind is uh going away uh my mind is disturbing and it's uh like we used to think about material uh different things and when we uh, when i sit to chant mantra my mind is going out and uh, uh very much disturbed i cannot concentrate And what helps to concentrate mind and on which aspect I should concentrate mind simply on the sound of uh, mantra concentrating mind or some uh, qualities of Gurudev or remembering Gurudev or remembering some lilas of Krishna? Yeah, so this time you're gonna if possible. Вы можете слушать когда это И вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и You know, piliya, disease, you know, some jandis. But then what can I do? So Rupa Goswami telling, you can slowly, slowly, by love and affection, when you choosing, chewing, this is the sugar candy, then slowly, slowly, all, disease is the finished. So Rupa Goswami telling, slowly, slowly, try, you know, sitting one place and slowly, slowly chanting this holiness, chanting this holiness. So, One day, so Mahaprabhu also telling this thing to Dogenada Goswami, that slowly, slowly, payji Bhagavantopul. One time he cannot to jump, you know, he cannot to jump. Марик Кришна, Гурдев, вы there is no sound. Сейчас попробую написать. Ишаварапурий переведи пока, пожалуйста. Сундурга, палк, переводчик. В общем, Ну, этот э, Ишарапури задает вопрос следующий. Он говорит, что э, вот повторяю Махамантру, и ум уходит. О думаю о материальных вещах, и вот что вы можете посоветовать, чтобы сконцентрировать наш ум, медитировать на звук или на качество гуру, или на лилу. Все. А тебя не слышно, Субергэп? Да, потому что тебе надо переводить. Переводи. Ну ладно, в общем, да, вопрос был в том, чтобы сконцентрировать свой ум. На чем концентрировать свой ум, чтобы избавиться от вот этой, от этого недостатка отвлеченности ума? На чем концентрировать? На, на качество Гурудева, на Лилах. Игур Махарадж сказал, что надо слушать Харикатху, и это помогает, я так понимаю, когда слушаешь Харикатху вот погружаешься и во время повторения харинам что-то есть возможность за что-то сцепиться, что-то помнить и гуру сказал что рупагасами по те говорит сяд кришна нам чаритади сяд кришна чаритади стапредвиде пито патапта Расанася, неродчика и здесь он говорит что ну, у нас нет вкуса к харинам мы воспринимаем его как а, очень горькое какое-то лекарство. Ну, горечь чувствуем, но на самом деле а, это сладкий леденец. Мы просто не чувствуем этой сладости за нашей болезни невежества. И это просто постепенный процесс. Постепенно а, принимает лекарство... Болезнь уходит, и сладость, она начинает проявляться на языке. То есть вкус, он постепенно начинает пробуждаться. Вот то, что Гуру Махарача успел ответить. Харикришна, ну прервалась, прошу прощения. этот от Гуру позвонил, сказал, что там проблемы с интернетом, поэтому на сегодня, наверное, закончим. Вот и еще вот то, что Ишвара сейчас сказал, Гуру сказал, еще два, два слова я себе записал, когда Гуру говорил, он говорит сказал, что ну, надо стараться продолжать и повторять, и стараться делать с любовью. Первое, и второе, находясь в одном месте. То есть, да, можно слушать катху, повторять, а еще вот он сказал, ну, повторять, старайтесь, повторять с любовью и старайтесь, ну, как бы не ходить, а все же, ну, концентрироваться там в одном месте, находясь. Вот, ну, все, на этом можно заканчивать. Спасибо большое. Хари, Хариквишно. Спасибо. Хариквишно. А по поводу встречи, посреди недели вот то, что Гурдев предложил, мы ну, как-то под а... него подкроемся? Или... Можно, знаете, как делать. То есть Гурдев раньше очень, я помню, любил, когда какие-то дни явления ухода байшнауф, или какие-то праздники, вот под эти дни он очень любил давать катку. То есть, если какой-то день, допустим, накануне, накануне какого-то праздника или накануне э, дня явления Вайшнавы или ухода вайшнава то можно просто пробовать у гурдыва спрашивать, может, он даст катху, либо после этого дня сразу же. Вот. Поэтому тут можно как-то в чате э, иногда как-то собираться. Просто знаете, какая еще, какое еще дело, давайте может, обсудим. Я обычно, когда спрашиваю Гурдева, во сколько, он говорит, когда русским преданным удобно? Но, насколько я знаю, сейчас Гурдев может только вот в это время давать. Скорее всего, это с 12 часов по индийскому времени. Вот, то есть это с 9.30, да, получается, по Москве. какие дни мы ну, как бы можем собраться вот в это время? Надо как-то самим согласовывать и потом я, могу... я еще раз. Вот акцентирую. Давайте мы под него подстроимся. Сейчас мы каждый будет сам там выбирать 9.30, 9.30. Среда, среда, все. Среда 9.30. А сейчас мы размажем это на 30 человек. Каждый будет сам говорить, вот это удобно, вот это неудобно. Может от груда? Ну, ну ладно, тогда... Я тогда любой день скажу, вот просто ему там дозвонишь, когда там через три дня скажу: Круто, дайте катку, можете дать. Не, не скажу? любой день. Мы же, ты же сам говорил, Сендаркопал, Хари Кришна. Ты же сам сказал, что нужно какой-то день посмотреть, дни явления или ухода. Давайте посмотрим календарь, все, и мы увидим, когда. Ну, у всех календарь перед глазами. Посмотрите. Ну вот, давайте посмотрим. У меня не перед глазами, поэтому я не могу прямо сейчас сказать. Ну, 9.30 вообще прекрасное время, а день какой? Вот давайте -го посмотрим. Года. Что? 21 22 -го -го года. 2 Вот, давайте. 21 -го, 22 -го. А кто там? А кто, кто? Говорите. Получается, 21-го ухода перекрещена, да, 22-го явление Шримад Бахти Кумуда, Санта Гаса Махараджи. 23, 25. А здесь вообще, по сути, хоть каждый день. А явление Шрига Дадхара Пандита, 30 апреля важный день. 30 это уже конец недели. Давайте выбирать. Вот 21. Он, ну, сам Гурдев сказал, предложил нам. На следующей неделе, посреди недели, мы и так увидим, как свет ну, в оконце. Все прекрасно, да, не ругайтесь. 21. Все, давайте, 21-й. 9.30. Сударгопал звонит и говорит. Давайте попробуем. Ну, там, как Грудев скажет, может, 22-го там. Ну, ну да, да, да, да, конечно, конечно. Ты ему скажешь, вот 21-22, дни ухода, мы готовы. Да, окей. тогда Рады -рады. Так, так и сделаем. Круто. Спасибо. Харикришна. Кришна, всем поклоны. Харикришна, Поклон. спасибо. Мои поклоны. Харикришна. Харикришна. Харикришна. Чай Кришна.